Здесь есть люди, которые связали свою жизнь с десантными войсками. И я сам, может, не совсем по праву, потому что я говорю так, вроде как и ракетчика, потом служил на узле связи Генерального штаба под землей. А потом вот так получилось, что стал журналистом военным. Но много лет я проходил в тельняшке. И не спеть песню про тельняшку был неправильно Песня звать под грузом лет кому не тяжко от рады мало В дни моя десантная тельняшка уже давно не служит мне я в ней прошел пусть небольшую но настоящую войну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 Девчоночих, касаясь плеч, И поцелуев голоски Перебивали нашу речь. Еще не раз после Афгана Я в ней летел сквозь небеса, И что похлопковые раны, Уже не веря в чудес, Нашу гражданскую рубашку И не заглядываю вдаль Но ту десантную теленяшку И ту любовь немного жаль Но ту десантную теленяшку И ту любовь немного жаль